Всем привет, ребят! С вами Антон! Сегодня у нас один из моих любимых выпусков. Это дрифт-тачки на пульте управления. Я уверен, эта тема и вам интересна. Но ну, она а ждет целых 20 минут ролика. Поэтому перед просмотром запасайтесь чем-нибудь вкусным, чайком и, конечно же, присаживайтесь поудобнее и смотрите обязательно до конца. В конце вас ждет конкурс на 1000 рублей. А также перед просмотром жмите большой палец вверх и подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Ну а мы начинаем! Сейчас я покажу вам обалденную полицейскую дрифт-тачку. Да уж, хотел бы я жить в городе, где у полицейских такие машины. Преступности бы точно не было, ибо как угнаться от затюненного ГТРа – загадка. Тачка сделана просто офигенно. Все рисунки, которые ей нацепили, буквально каждый, сочетается со следующим. И все вместе выглядит ну просто мега круто. У машинки есть подсветка, есть игрушечный водитель, который весь такой в форме, в шлеме. В общем, это полноценный проект, который определенно заслуживает уважения и внимания. Ах да, забыл сказать, тачка же еще имеет работающую сигнализацию и звуковые предупреждения нарушителей. Ну а то, как она может дрифтить, вы сейчас сами увидите. Фу, вот это я понимаю, Тойота! Вот это я понимаю, дрифт-тачка! Настоящая, мощная, красивейшая! Вы просто посмотрите на эти обалденные диски, яркие кислотные рисунки и просто сочетание цветов. К тому же машины типа хеджбек мне обычно не очень заходят, но это исключение из правила. Однако, хоть ее внешним видом и можно любоваться много времени, это не то, зачем мы сюда пришли. Поэтому давайте скорее просто заценим ее способности дрифта. Она покажет, на что способна. Вот смотрю я на нее и понимаю. Все-таки яркие диски и прочие элементы сильно влияют на восприятие машины. С ними она какая-то очень яркая, энергичная и заводная. Сразу хочется пойти погонять на ней. Выхлоп – безусловно важная составляющая машины. Если кто не знал, основным предназначением выхлопной системы конвейерного автомобиля является отвод из впускного коллектора отработанных газов. Кроме того, выхлопная система выполняет и вспомогательные функции. Обычно над выхлопом слишком сильно не запариваются. Делают все по стандарту и как бы на этом конец. Но здесь ребята почему-то решили не просто над ним запариться, а, как мне кажется, перепариться. Они зафигачили на тачку здоровенную длинную трубу, которая видна с другого конца земли, как мне кажется. Выглядит это как минимум эффектно. Судя по всему, дрифту не мешает. Короче, делает тачку, выделяющейся из толпы. Ой, я придумал. Похоже, создатель проекта имеет слабое зрение, и таким образом во время гонок с другими дрифт-тачками он всегда знает, где в данный момент находится его. Тойота Марк 2 – четырехдверный среднеразмерный седан, выпускавшийся компанией Тойота с 1968 по 2004 годы. Наименование Марк 2 использовалось компанией Тойота на протяжении нескольких десятилетий и первоначально использовалось в составе названия «Тойота Корона Марк 2». Отметка 2 была введена, чтобы машина выделялась из основной платформы Тойота Корона. Как только в 1970-е годы платформа была разделена, автомобиль стал известен просто как «Марк 2». И как вы уже прекрасно поняли, именно он сейчас у нас на обзоре. Машинка красного цвета привлекла мое внимание своим необычным строением колес. Во время дрифта часть из них не двигается совсем, в то время как другая выгибается как-то по ненормальному. Напишите в комментарии, так обычно и происходит, или это механики что-то нечеловеческое намудрили. Mazda RX-7 спортивный автомобиль, выпускавшийся японским автопроизводителем Mazda с 1978 по 2002 год. Оригинальная RX-7 оснащалась двухсекционным роторно-поршневым двигателем и имела переднюю среднемоторную заднеприводную компоновку. Здесь все попроще, но запары и не были нужны. Машина получила опупенный внешний вид, который запоминается в голове, а также крутые способности дрифтить. Ну а это уже представитель, как это говорится, новой школы – Mercedes-AMG GT3. Это такой двухместный двухдверный спорткар от немецкой компании. Что о ней говорить, даже не знаю. Информации ну просто море. Так именно эта тачка имеет прямое отношение к Формуле 1. Она считается текущей машиной безопасности в Формуле 1, дебютировав в этой роли на Гран-при Австралии 2015 года. Данная игрушка хоть и не делает то же самое, но тоже довольно крута, по крайней мере внешне. А хотя, судя по тому, что я вижу на деле, ей тоже нет равных. Мэрс суперски входит в повороты, держится на дороге и просто молниеносно разгоняется. Вот бы таким хотя бы немного поуправлять вживую, а? мерседес бенс 190 – автомобиль, созданный в 1980 году. Выпускался с начала 1982 по 1993 год. В 1993 году был снят с производства. На смену данной модели пришел Мерседес-Бенз W202. Говорить о нем особо не буду, лишь расскажу интересный факт, пока вы смотрите за его дрифт-копией, сделанной довольно качественно и красиво. В 2009 году инженеры Mercedes-Benz установили в умерший 690 й с рядной шестеркой объемом 2,6 литра современный дизельный двигатель от S-класса в версии C250 CDI Blue Efficiency. Мотор объемом 2,1 литр выдает 204 лошадиных силы и 500 нанометров, таким сердцем более легкий 190 разгоняется до сотни быстрее упомянутой цешки на 1,3 секунды, за 6,2 секунды. Хонда Одиссей – переднеприводный, либо полноприводный минивэн с тремя рядами кресел, шестью-семью местами. Производится компанией Honda. Начиная со второго поколения, производится в двух разных вариантах – для североамериканского и азиатского рынков. Какой из вариантов перед нами, я не знаю, да и оно, собственно, без разницы. Главное, что тачка круто выглядит и, на удивление, клёво дрифтит. Я думал, что подобная машина будет заносить, но, видимо, я ошибался. Черный и стильный внешний вид придают ей уверенности, и она круто входит в повороты. Куда же без Тойота Чейзер? Кто не знает, это спортивный среднеразмерный седан, который выпускался с 1977 по 2001, кажется, год. Как нам уже известно, основой для него послужил Toyota Mark 2 –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 Но также они помнят о том, что лампа, переделанная в дрифт-тачку мне капец как не заходит. Ну не знаю, по-моему это какой-то колхоз, и она вообще не должна тягаться в этих соревнованиях. Больно большой у нее потенциал в гонках. Ну да ладно, создатели этого проекта сами себе на уме, и это похвально. Они взяли Хуракана и переделали его под дрифт, чуть изменили колеса, поменяли строение машины внутри и получили еще более легкую и в то же время прочную машину с настройкой для быстрых заходов, повороты и удержания на дороге.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 Однако ребятам из этого видео каким-то неведомым образом удалось это сделать. Да к тому же они не просто сделали это, а еще и затюнили машинку. Теперь, когда она входит в поворот, часть ее кузова двигается в сторону, как будто сейчас слетит, но все равно удерживается даже при самых резких поворотах. Выглядит это супер эффектно, хоть местами и бывает стрёмно. Тачка вся блестит, имеет красивые уместные рисунки. Прям смотрю я на нее и глаз радуется. Сразу мысли начинают посещать голову. Отчего это я раньше жука как дрифт тачку не рассматривал? Тут у нас еще одна Toyota. На сей раз я скажу вам модель: это Mark II, четырехдверный среднеразмерный седан, выпускавшийся компанией Toyota с 1968 по 2004 годы. Наименование Mark II использовалось компанией Toyota на протяжении нескольких десятилетий и первоначально использовалось в составе названия Toyota Corona Mark II. Отметка 2 была введена, чтобы машина выделялась из основной платформы Toyota Corona. Как только в 1970-е годы платформа была разделена, автомобиль стал известен просто как Марк 2. В конце 1970-х годов Марк 2 стал основой для двух седанов Toyota Cresta и Toyota Chaser, отличающихся от него лишь вариантами исполнения салона и элементами экстерьера. Некоторые поколения седана поставлялись на экспорт с левым расположением руля под маркой Toyota Cresida, ставшей флагманом компании на рынке США на период до появления Toyota Avalon, седана специально спроектированного для североамериканского рынка. У этой тачки идеальны по соотношению с оригиналом внешний вид, яркие блестящие диски и полностью рабочие элементы. А про то, как она дрифтит, я вообще молчу. Обычно Lexus это машина высокого уровня, которая хвастается своими комфортабельными условиями для водителя и пассажиров. Но здесь авторы проекта решили пойти немного другим путем. Они построили точную копию одного из Lexus, седанов, сделали его заниженным и поработали над колесами. В итоге у парней получилось сделать все тот же Lexus с его плавной ездой и другими такими фишками, и в то же время оснастить машину крутой подвеской, способной дрифтить как боги. Моторчик, кстати, в машинке довольно мощный, поэтому, мне кажется, она спокойно могла бы еще и в драгрейсинге выступать, не только на дрифт-трассах. А это какая-то очень красивая белая Феррари. И да, я тоже удивился, потому что все мы с вами привыкли к другому окрасу этих тачек. Тем более игрушечных и дрифтовых. Ну да ладно. Самое главное здесь то, что машинка идеально повторяет детали оригинальной модели, и еще более идеально входит в каждый поворот. Ее характеристики поражают, а от скорости даже через экран захватывает дух. То ли это водила какой-то с золотыми руками сидит и управляет ей, то ли машина настолько волшебная. Хотя одно другому не мешает.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 Мощь! Гоняет она, будь здоров! Думаю, что в топ-3 нашего ролика точно залетит. На очереди у нас Toyota Crown, автомобиль производства компании Toyota, превративший эту модель в линейку полноразмерных седанов класса люкс. Первоначально продавались в Японии и некоторых других азиатских странах, изначально разрабатываясь для эксплуатации в качестве такси. Так было в последние годы продаж в США, где автомобиль продавали с конца 1950-х годов и по 1971 Но эта история точно не про авторов данной модели. Она не то что спокойно возить не может, она не должна этого делать. Не должна, так как обладает офигеть какими возможностями дрифта. Машинка тупо обязана гонять и исполнять неповторимые виражи на дорогах. Вы же сами видите.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 В качестве оформления выбрано сочетание черного и белого цветов. также на разных частях кузова имеются опознавательные надписи полис. Вообще все выглядит зачетно, но я бы побоялся дрифтить с такой тачкой, мало ли штраф еще прилетит. А что вы скажете о таком вот пикапчике? По-моему, это какой-то прикольный проект ребят, что определенно заслуживает вашего внимания. Во-первых заслуживает он его своим внешним видом. над ним явно постарались и сделали отличимым из тысячи других машинок. Во-вторых, его конструкция, она какая-то необычная, не находите? Как будто у машины странно высокая подвеска, какие-то лишние детали что ли повсюду. Но при этом она не парится и просто делает свое дело, обгоняя соперников на дрифт-трассе. А что вы думаете о таких тачках? Нравятся ли вам пикапы-дрифтеры? Или вы больше по легковушкам? Следующая тачка будет снова от ребят из Lexus. Одну такую мы с вами уже рассматривали сегодня. Вернее, похожую на нее. Но это мне приглянулось другим. Она, конечно, дрифтит, все круто и классно. Но, ребят, разве вот этот золотой окрас в стиле Rockstar не крутой? Разве не хочется поставить такую машинку себе где-нибудь на полку и просто наслаждаться ей ежедневно? М? Не знаю как вы, но я при близкой съемке этой машины порой думал, что мне показывают реальный Lexus в своем гараже. Я серьезно. Рассказать вам про вот эту дрифт-машинку я не смогу. Просто-напросто потому, что не понимаю, что за модель она из себя представляет. Однако точно могу сказать, что машинка стоит того, чтобы за ней посмотрели. Линии кузова максимально привлекательны, она имеет низкую посадку, и несмотря на это круто стоит на дороге. Тут влияют качественные колеса и надежные амортизаторы. Двигатель тащит машинку вперед с немыслимой силой, она просто летит по дороге. При этом ключевое слово «летит», а не вылетает. Значит, управлять ей реально. Нужно просто иметь подходящие навыки этого дела. Жуки, грузовики, вся вот эта неординарная братва – это, конечно, круто. Но все же и современные Мерседесы, заточенные под дрифт, тоже никто не отменял. Согласны? Поэтому давайте разбавим выпуск кое-чем эффектным и в то же время быстрым. Кое-чем красивым и крайне легким. Мерседесом оранжевого цвета на пульсе управления. Машинка вся имеет какой-то красивый обвес, большой спойлер, тонированные фары и решетку радиатора. А впрочем, вы же и сами все это видите. Давайте просто скорее насладимся ее дрифтом. Я думаю, все мы именно этого и ждем. А теперь небольшая проверка. Попробуйте-ка за 5 секунд размышлений написать в комменты название этой машины. Да, это Тойота. А вот как именно называется конкретная модель, сейчас вам скажу. Интересно, сколько зрителей ее знает. Так, теперь говорю ответ. Это Тойота Сорер, автомобиль с кузовом типа купе класса GT, выпускавшийся фирмой Тойота в Японии с 1981 по 2005 год. Впервые автомобиль был показан как прототип и x 8 на автошоу в городе Осака, Япония. В 1981 году пошел в производство поколением Z1, которое заменило купе Тойота Маркл купе и представлял собой угловатая двухдверное купе. Данная игрушечная моделька имеет клевый внешний вид с окрасом молнии. Видимо, она такая же молниеносная и на деле. Красные колеса здесь как жирное и яркое пятно. Круто добавляют ей шармы. В остальном никаких нареканий тоже нет. У машинки стильный внешний вид и топовые характеристики. Не добавить, не убавить. А это офигенская дрифт-субару, которая является не просто синей машинкой, а целым жирнющим ярким наливным синим пятном на дороге.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 Кстати, мне вот очень интересно, это водитель так круто управляет дрифт-тачками, или сама машинка легко поддается этим маневрам? Напишите ваше мнение в комменты. Один ГТР сегодня уже был в нашем выпуске, помните ту самую полицейскую тачку? Но на этом я решил не останавливаться и добавил сюда еще одну модель. На сей раз она не привязана к правоохранительным органам и всякому такому, да и является копией довольно старой модели. Однако это совсем не делает ее неинтересной. А впрочем, сейчас вы сами в этом убедитесь. Это опупенная модель GTR, которая имеет подсветку и очень запоминающийся окрас. А то, как машина дрифтит, я вообще молчу. С такими способностями стоять на дороге и легко управляться, а также за мгновение ока набирать скорость, она вполне бы могла принять участие в токийском дрифте, что из «Форсажа», в тех самых гонках по узким дорожкам. Жила была у автора данного видео старая тачка. Он ей не пользовался, ибо она не была на пульте управления, да и вообще ничем не была примечательна. Как вдруг его осенило: можно же затюнить ее! И дело пошло. Сперва на нее установился моторчик, потом подвелось радиоуправление. Нацепились огромные колеса и настроилась вся внутренняя механика. А что из этого получилось? Ха, а что получилось, вы видите сами. Получился какой-то Бигфут, способный отменно дрифтить, и в то же время от слова совсем не переживать о местности, на которой он это делает. А старенькая тачка стала изюминкой проекта. Теперь она смотрится куда ярче и интереснее, чем многие современные модели. Вот так-то, ребят. А это суперский пикап. Мне он сразу же приглянулся, конечно же, своим внешним видом. Это так раз в стиле то ли хиппи, то ли чего-то типа того делает свое дело. Машина моментально обретает другую атмосферу, атмосферу тепла и уюта, а дрифт лишь усиливает все это дело. Уличный пикап имеет относительно большие габариты, широкие колеса и мощный двигатель, который не самую легкую машинку чуть ли не поднимает в воздух со старта. Хотели бы себе такую игрушку? Лично я очень. А вот на этой тачке мог бы гонять Дикей, местный король дрифта и по совместительству племянник главаря японской мафии. Тот, кто смотрел Тройной Форсаж, обязательно меня поймет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 Дрифт в ее исполнении – это нечто. Все плавненько, аккуратненько. Думаю, вы и сами это видите. Да и вообще, модель очень красивая. А это очень интересный мустанг. Он, вы не поверите, тоже создавался для дрифта. Такие вот дела. У мустанга черный классический окрас, но яркие зеленые диски. Это делает ее сразу интереснее. Машинка способна на такой крутой дрифт, что это словами не описать. А впрочем, сейчас вы все сами увидите. Мне кажется, это именно тот случай, когда решают уже не возможности машины, а способности водителя в плане дрифта. Крутой вариант прокачки дрифт-скилла, как по мне. Ну и на ребятах из Германии, а точнее Мерседесе, мы не остановимся. Давайте заценим еще одну дрифтачку бренда Audi. Это та самая R8, которую, как мне кажется, в детстве хотели буквально все мальчишки. Да что там в детстве, я вот и сейчас от нее бы не отказался. Она в точности повторяет оригинал и способна на потрясающие трюки на дороге. Зацените это сами. Какие-какие гоночные тачки создавались для дрифта, но только не это, думал я. Но оказалось, что я ошибался. И по крайней мере в мире игрушек Ламборги нереально используют для дрифта. Мазохисты это или шарящие люди, решите для себя сами. Я все же думаю, что лампа больше подходит именно для гонок по прямой дороге или по трассе, нежели по узким переулкам и тоннелям. В любом случае, эта игрушка отдельная история, которая, кстати, мне даже понравилась. Ну а на этом, ребят, я вынужден закончить. А также я не забыл про конкурс на 1000 рублей. Условия все те же. Подписка на канал, лайк и креативный комментарий под видео. И все, ты участвуешь. Но в прошлом конкурсе победил Дима Багрий. Я с тобой свяжусь в течение суток, и ты заберешь приз. Ну а вам, ребят, удачи. И всем пока.